Посмотрим с вами, и что такое вебопатия, это у вас сильно расслаблено, именно на сегодняшний день, потому что времена поменялись, поменялась обстановка, и естественно, естественно соответственно, проведение вебопатии немножечко изменилось в плане общения с людьми. Хотела бы я вас услышать сейчас. Первое. Вот так я буду показывать слайды. Кто-то один отвечает своими словами. Вот. Первый вопрос. Преимущество измерения. В чем преимущество измерения? Пожалуйста. А, не нужно сдавать... А подготавливаться к этому исследованию. То есть какие-то делать усилия, вязать анализы, на дощах, приходить и так далее. А располагающие э, свободные можно увидеть действительно явные какие-то проблемы у человека. Правильно. А может, я хочу хотела... от вас услышать своими словами. Это подсказка. <св> <св> Все, да. Выслею ситуацию. Да, еще что, вот своими словами, интересный аппарат, который э -э преимущество в чем заключается -то в том, табанды. что мы работаем индивидуально с клиентом, это обязательно. То, что не нужна никакая подготовка, не нужно абсолютно ну, не развиваться, то есть и всего одна минута, которая идет на исследование. Конечно, мы больше говорим, почему правильно, задаем вопросы и так далее. Никто вас трогать не будет затерять. <с Surf> да. да. Скажите мне, пожалуйста, где на улице сервер, который обрабатывает данные компьютера? <с messing> B -based> B -based правильно? Скажите, пожалуйста. Кто изобрел прибор биопульсар? Мартина Громко говорить. все слышали. Мартина Грубер. Хорошо. Сколько, измерений, сколько точек измеряет биопульсар? 43. 43. Мало того. Какая теория положена в основу этого прибора? Это что? Для Вообще у нас это не стопа рука. Рука, стопа, рука. Молодцы. Теперь скажите мне, пожалуйста, что означает зеленая линия на графике. Нормальная энергетическая состояния. И сам расскажет своими словами, для чего Белопульсар клиент был. Ну, ну, говорите, кто-то один, пожалуйста, встаньте и скажите. Так, Белопульсар очень много умений, но он счастье своего не понимает. Человек просто смотрит это впечатление в своем абсолютном здоровье и на греческую данную для окно. Это, даже возможность, как вчера мы рассказывали, посмотреть такие и так. Спасибо. Спасибо. А теперь давайте, для чего нужен биопульсар-консультант? Потому что вчера и Ольга Васильевна много говорила, и я говорила, и мы говорили. Для чего? Пожалуйста, своими словами, да, пожалуйста, завязать могут быть знакомства, увеличить оборот, провести исследование клиентов, предупредить их закрывания, даже недели. Для нас, вот, для чего этот биокурсар, самое главное, того, чтобы он, мы были больше знакомств и регистрации оборот. товарооборот, правильно, и, конечно, здоровье наших клиентов. Скажите, пожалуйста, для чего вот это ангел? Это, пожалуйста, громко-громко внятно статей. Для чего заполнение данной ангелы? Снимаем маску тогда и говорим громко. Да? Громко, чтобы слышали все в да, камеру. Чтобы знать необходимые, допустим, дарождение, ты уже знаешь, клиента, определенного возраста, да, какие-то физические заболевания, да, в этом году, спрашиваешь, задаешь какие-то годные вопросы, соответственно, что и тогда узнать, предположим, какие человек делал операции, какие препараты лекарственных в данный момент принимает, есть ли какие-то в организме, металлокерами, сориентироваться в данном случае по назначению, зная необходимую информацию, предоставить человеку. Mm -hmm. Спасибо. Ну, а да, да, Дополняйте. Да. А, данная анкета помогает собрать, ну, много что первичные данные, она помогает еще потом отслеживать а, динамику какого-то лечения. Правильно, когда... все правильно. Да. Чтобы сохранить долгосрочные отношения с нашими клиентами. То есть вы могли бы ему позвонить, вы у меня были тогда, тогда -то, как принимается, как продукт работает, вы, вас, как ваше состояние, какие-то либо вы смотрите, и так далее. То есть сохранить долгосрочные отношения. Тест на предмет исправления. Я думаю, чтобы оценить здоровье гормональной точки зрения чтобы узнать, какой гормональный гормональном чтобы сама женщина понимала, какой уровень у нее на сегодняшний день. Так, ну а теперь покажите мне, пожалуйста, вот сюда выйдите, мы посмотрим, как правильно положить русский прибор. Кто придет, подойдет? Я подойдет. Пожалуйста, пожалуйста. Вот вы пришли. Подожди, куда садишься? Что нужно сделать? Мы должны сказать, я помыла руки. А, руки обязательно должны быть чистые, конечно. Мы должны проверить, насколько рука наша лажная, сухая, горячая, холодная. То есть, чтобы наша кожа была абсолютно э, считываемая аппарат, скажем так. Мы должны брать все украшения, которые будут мешать. Убираем, убираем, убираем. все убираем. Да. Сейчас мы готовы. Что мы не убрали еще? Ну, меня... Нет, Сереж. Сереж. Меня, конечно, есть... Нет, вот то, что с чем с крестиками вы спите, это можно оставить. Это уже энергетика она здесь есть. А что касается всего остального, вот, чтобы все запомнили, я почему это повторяю, чтобы вы уже у вас настолько эту картинку улиглась, да кладите руку. Прибор мы, мы будем приезжать мы воздух, кладем, начиная. С... Дальше. И кладем Для чего мы кладем Чтобы она соприкасалась полностью со всеми чтобы, все... чтобы, стороннее... чтобы другая, энергия Спасибо большое. Спасибо. Все запомнили, правильно? Да? Пойдемте дальше. Здесь я хотела бы просто спросить у вас, что может помешать вашей работе? Просто это, это кстати, как бы вводная часть. Вы читаете, смотрите, а вот, допустим, вы делаете измерения. Запутавшийся человек пришел, весь раздраженный. Что вы порекомендуете? Как отвлечь его, да, поговорить вы. обязательно, вообще сменить тему какую-то, что просто побывает, какая погода, ты что, задорал, не задорал, там плавал или что-то, там дело все зависит от того, с кем вы разговариваете. О маме, о папе, о детях и так далее. Расслабить человеку, чтобы обязательно. Понимаете? Чтобы не было посторонних электроники. Это обязательно. Чтобы, особенно вот эти вот все ну, очень, ну, очень сильные э, действуют люди, которые находятся рядом. Это вот очень важно. Поэтому исследование нужно проводить в каком-то закрытом помещении. Или хотя бы в офисе, ну, вот отделенное место, которое в у Это очень важно. Так, пойдемте дальше. Ну, а теперь скажите, зачем мы смотрим ауру? Что показывает нам ауру? Мы можем узнать о, о, о профессии человека по ауре приблизительно правильно. Mm -hmm. Творческий ли человек или умственного mm -hmm. такого труда, или я имею в виду математика, точный науки, бурга и так далее. А самое главное, организм аура организма человека что показывает? Mm -hmm. так, yeah. что? Мы можем узнать, опять вам подсказку, сколько человек берут воду. Мы можем палдать. То есть вы смотрите по цвету ангелов, правильно? Да. Поэтому я хотела бы, чтобы вы думали, у кого есть приборы. Попробовали измерить свою ауру, когда вы давно не пили воды. Потом выпить все где-нибудь минут через 20. Абсолютно четко будет видно. Потом проделайте опыты такие, чтобы посмотреть, как вас, хирные восайте, посмотрите. То есть это тоже, вы знаете, вот это. Чисто практические вещи. Все это, кстати, будет отражено на углу. Белый цвет ауры. Если стол белоснежный над головой, что это такое? Очень талантливый человек, очень такой, вы знаете, основательный. Радуйтесь, если он к вам пришел. А если темный столб над головой, выкладывающие, обладательные грузы, да, а вот если, допустим, будет такой, ну, допустим, зелененькая ауна над головой и оконтовка красная, что это Что-что? Зеленая, это... Ну, зеленая, вот. А у меня прям красная. Может ну, да, -то быть, да. На всю оставшуюся. этот человек с кем-то или поругался, не негативные не мысли. Он или вчера ругался, или сейчас вышел из дома с кем-то. Вы понимаете, у него вот эта энергетика такая, вот эта красная там миссия. Это всегда должны быть. А, да. Ну, вообще, я хочу сказать, ауру, я ее всегда, когда делаю исследование, я ее закрываю. Например, этой Когда сделаю и рассказала. Сейчас мы еще вернемся к прибору. А потом в качестве, знаете, отвлечения человека на более длительный историю, я открываю его. Понятно? Почему? Ну, о, какая красота там, или еще что-то. То есть меня возникают вопросы я его отвлекла немножечко от графиков, которые не очень хорошие, допустим, хорошие. Вот. То есть как бы не зацикливайтесь на графике, на ауру. Аура – это предмет такой, который, ну, позволяет вам немножечко сфуговаться, посмотреть, так, да, с проводов, творческие То есть это, ну, чисто, Направление, ну, как сказать, э, э, не то, что ваша задача именно назначить правильный продукт, правильно определить в чем проблема человека, а у вас дополнение. Есть ли? Да. Понятно, да? Кислотно-щелочное состояние. Понятно. Да, вам вчера было. Теперь мы с вами посмотрим, интерпретацию. вот это понятно, здесь все понятно. Ну, а теперь самое основное ваше домашнее задание. Я единственное, конечно, хотела бы еще сказать, когда приходит человек к вам на измерение, прежде всего... Сейчас кто-то из вас, который а смело самый, мне расскажет. Например, пришел человек, вот с чего вы начнете? Просто вот я пришла к вам. Ну, и я, не Вот с чего? Вы ну, здравствуйте, здравствуйте, правильно? Чудесно вы двигаетесь. Не ну, продолжите на беседу, с немножко человека надо расслабиться. Непринужденная беседа, немного надо человека расслабить, чтобы он не напрягался, чтобы он не зажимался. То есть просто поговорить о хорошей погоде можно буквально два слова. Самое главное первое. Во-первых, человек придет, он не знает, куда он пришел. За одну минуту вы должны дать по прибору, и сейчас мы это с вами выучим, информацию, чтобы человек сказал да. Там, да, я говорю, да, это прибор, состоящий из двух э, плата золота 24 карата. Мартина Волга, в 2008 году сертифицированная международная организация для как медицинский прибор. Является основным прибором работы Германии, Австрия, Швейцария, ведущих стран Европы, как медицинский прибор. Используется в домах инвалидов, детских лечебных учреждений и так далее. Первое, что вы должны ну, то, что расслабиться, дать информацию, приборе, что это такое. Как, грамотно, если это скажешь, то человек поймет, вот. Вот пришел, Ну, и не знакомый человек, вам, ваши какой-то там спонсоры или еще кто-то привели вам человека. Просто сказать, пойдем на белку, Я посмотрел в интернет, он ничего там не понял в интернете. И вот ваша задача, прежде чем его посадить, вы должны вот эту информацию дать. Так, кто нам произнесет эту информацию? Ну, а дальше-то еще будет позже. Сейчас только приборят. Давайте, говорите. Не бойтесь, говорите. Не иди сюда. Да. Мы же учимся, девочки. Вам просто это надо проговорить самим. Пожалуйста, идите. Сюда. День, дорогие друзья. Да. Очень да. приятно, что вы нашли время посмотреть себя изнутри. Сегодня это мы будем делать на уникальном приборе белкуса. Его придумали ученый Мартина Грубер. Здесь вы видите две ладошки. Даже эти две ладошки сделаны из э, золота. Не две ладошки. Значит, вот понимаете, вот такие вещи, ладошки. которые вот. Это кажется, я, я говорю, так хорошо говорю. Mm -hmm. Почему я вас попрошу всех произнести? Не стесняйтесь. Потому что клиенту потом вот это. Что такое две ладошки? Как я сейчас дальше вам скажу? Вы видите, для, э, солнца, это я не сделал потому что позволяет э, увеличить. Э, читать информацию с кожи наших ладон. И на каждой ладони вы видите датчики. Откуда эти датчики? Датчики – это труды китайских ученых, тибетских ученых значит и ученых Мартины Грубер. То есть они считывают информацию всех наших, вернее, 43 органов нашего тела. Значит, вообще, Купунктурные точки у нас есть на ухе, на ладони и на стопе ноги. Вот в данном случае мы можем по размеру вашей руки считать сегодня информацию о ваших сороках руках, показать их энергетическую целостность. Или если есть какие-то нарушения в энергии какого-то органа, значит, вам необходимо будет помочь себе сама. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Молодец. Молодец конечно, будет грамотный специалист, конечно, много неточностей. Я почему вам говорю, прибор? и так люди приходят, угадал, не угадал, а тут еще, если вы безграмотно будете говорить, то это совсем будет выходить. Поэтому я вас попрошу э, завтра написать дома пять предложений и их просто грамотных предложений выучить. Прибор, Две курса рефлексора, территория, кто-то, 43 энергетические точки за одну минуту, сертифицирован в 2008 году. Но это как вы говорите, именно ваш язык. Но пять предложений правильно. Пять предложений. Поэтому, когда э, говорить будет, именно яркие понятия. Но грамотно. Главное грамотно. Все сказать правильно. Пойдемте дальше. Теперь мы с вами поговорим о наших точках. Да? Как мы смотрим на приборы. Мы вчера с вами это все проделывали. И теперь вы мне назовете, что входит в желудочно-кишечный тракт, какие у нас входят точки. Начинаем. А. Вот <свят> просто называйте тоник, просто назовите мне. желудок, желудок, договор, под под желудок, дальше. желудок, под под под желудок, желудок, желудок, желудок, кишка, желудок, желудок, да. кишка, да, желудок, ну, желудок, чтобы вас вообще не слышно было. Дальше. Ну, что у нас маленькое, ну, Дальше, что у нас да? пищевод. пищевод мы забыли. Единственное, а родовое. А родовое а родовое. Родовое. у нас а родовое родовое. это уже да. Теперь мы давайте с вами, назовите мне. Давайте так. Марина, расскажите мне, что такое тишок. Артишок это коротко. Препарат, который показан например, не только для желудочно кишечного тракта, но и для всех систем, потому что чистить его восстанавливает, он, он, он мотивизирует, улучшает работу и самое главное, между всеми органами. Основное вещество артишока сценарий. Спасибо. Расскажу следующий песню, Оля. Да. Вернее, токсического поражения печени работает с печеничными очень... высоким... Восстанавливает клетки печени. Артишок очищает, расторопша восстанавливает. Вещество действующее расторопше. Селимарин. Я же вас просила, почитать. Следующий метеорин. Метеорин, метеорин, Снимать нельзя. Мы правильные. Очень, да. очень убирает. Синтетические да, процессы визуально. Спасибо. Суппумин следующий. Суппумин а. восстанавливает а, также клетки печени очищает, восстанавливает ЖКТ, улучшает работу, снимает воспаление, <свеч> предотвращает раковые заболевания. Да, очень мощный. Особенность нашего куфумина в чем? Куфумин сам по себе не, не усваивается. А, да. Там идет перец, <свеч> <оле, оле>, <свеч> за счет этих двух составляющих идет максимальный усвоенный. Спасибо. Флорамакс. Да, вас дают. Флорамакс. Флорамакс. Лаптобактерии и даже Нет, Кто знает, что такое флорамакс? Пожалуйста. Восстанавливает микрофлору в кишечниках. Так, образование. Том, в день, в день, в день. Спасибо. Крем-тиньян. У крема тимьяна очень большой спектр, где можно его использовать. И при болезненных ментуациях, и при лечении мастопатии вместе смеси с чайным деревом. И даже больная по поясница, при простуде, у РВ. О, ну, а уже, когда мы используем гибол, мы сейчас говорим о желудочном. Ну, когда зап... вместе с фенхелем, с маслом, можно можем сделать пол пол по часовой стрелке от запора. Правильно. Как наносят крем? А, наносят э, водичку. Руку, На мажьую руку. Да, Пойдем, спасибо. Календула. И календула. Да, у нас процесс воспалительный рано суживающий, она, соответственно, с двух вариаций. И мужская и крем календула. да. Мы говорим про желудочно-кишечный. Что мы с ним будем делать здесь? Среди семян оно убирает воспалительный процесс, правда, стимулирует, позволяет. Убирает свои стрелочки также. Да. Отлично. И масло, фенхель, мы уже сказали, что мы будем добавлять. Пойдемте дальше. Вот так вот, я думаю, вы запомните все. Следующий, ингалин, пожалуйста. Ингалин, он с витамина В2. В2 Витамины, также никотиновую кислоту, он помогает при... Вообще, основная функция генгалин, мы рассматриваем сердечно-сосудистую систему. Понимаете, вот я это, я это вот, вы льете воду, это вот, это четкое понятие должно. Но мозговое кровообращение и понятие. Все. А какую тему? Мы вчера ее разобрали, а сейчас... Или выходить тогда, или не слышно? Там, кто в сумме, mm -hmm. отвечает как-то нам надо. Там же тридцать пять человек нас слышали. А, ну тогда надо выходить. Или громче говорите. Так, девочки, пошли. Сюда выходим тогда по одному. Гинкарим. Идите ко мне на камеру. Будем звонить. Как можно его использовать в данной системе? Почему? Вот сюда говорится, вот камера, мы, чтобы все нас видели и слышали. Гимкарин ⁇ это умственное. Во-первых, если это умственное, то сердечно-сосуществое сосудистое, это что, это у вас мозги и сердце, за счет этого гимкарин ⁇ он кишечный. он разжижает, получается, за счет чего кровь быстрее начинает ну, снижать, да, да, не улучшает, мозговое кровообращение улучшает, Файл. правильно, Это да, да, да. зависит от того, с чем человек вам пришел, да. Прошу, пожалуйста, подчискаться, Ирочка, сюда да, идите, да, следующий, может, ваш, он, Витал, ты, ваш Витал, Витал Плюс, пожалуйста, да, расскажите, Это на объект, а? вот, на вот на камеру, идите ко мне вот сюда, и рассказываем, что такое называется витал плюс. Витал плюс это омега 3 да. омега -3, – жирная кислота. Вот, что влияет на очищение сосудов, вот, сердечных сосудов, укрепляет стенки сосудов, uh -huh. сердечно сосудистая система, мембраны клетки. Да, снимает тоже воспалительный процесс, uh -huh. Он понижает артериальное давление. Uh -huh. Хорошо. Присаживайтесь. Следующий. Аблиократ. Идите ко мне. Просят на камеру, будьте на камеру. Пожалуйста. Аблиократ содержит в себе число. И на основе чеснока и кае боярщика. Боярщина, кстати, успокаивает, расширяет сосуды, снижает артериальное давление, уменьшает уровень холестерина может он эффектом обладает легким очегонным Чеснок противонекробный, противопаразитарный, противовоспалительный эффект. Угу. Стимулирует продукцию же, мочегонным эффектом, обладает легким и мочегонным. Очищает капилляры. Очищает капилляры, да, да, и Очень хорошо для капилляров. Да. Спасибо. Плюс спасибо. еще там он как бы содержит серу, серу состав таурина, а таурин как-то диоретическим эффектом Все это способствует снижению в Спасибо. Что, давайте там 35 человек, девочки, давайте индивидуально позанимаюсь, я тогда сниму вот эти А вопросы. мы уже все прошли, мы вас сильно ждем, она а сейчас правильный вопрос ну, тогда ты еще, ты, Ребята, еще. А, не вчера же это слушал, но ну, вот еще что-нибудь повторить. Потому что 35 человек, они говорят, как бы, неплохо слышно. И... Еще раз повторить надо нам по каждой системе. Только что они просят? Что вы хотите услышать? Мы сейчас повторяем то, что вчера было. Да все нормально, слышно, Лидия Митрофановна повторяет за каждым, и все прекрасно слышно. Зачем не там футрировать? Как вас, что вы хотите услышать новое? Вот информация вся дана уже, девочки, дана. Мы сейчас основная. повторяем. Теперь это... надо навыки. Навыки. И как бы подготовка к экзамену. Вся информация в общем-то дана. Вчера дана, дана. была это все равно мы будем развиваться, мы все равно будем сами... Э, Конечно, э, я да. даже не собираюсь повторять все, что было вчера. Все Поэтому сейчас есть. ждем сильно и ну, как бы повторить, чтобы было понятно. Хорошо. Опорно-двигательная система. Значит, мы повторяем, какие сюда входят, какие точки, громко все называют, какие точки входят, на поле, начинаем с шеи, посмоночник, правильно? Затылок. Затылок. За да, правильно? Подмышечные, пальцы. Подмышечные пальцы. да, так, да, так, да, все замечательно. Почему выбором стала очистка ЖКТ? Первый, на первом месте, кто мне на это ответит? Потому что это наши... Можно интерес. даже из эфира спросить, кто в комнате Zoom. Давайте спросим. Кто-нибудь скажет в комнате Zoom, для чего нам нужна очистка организма? Тишина. Для наша. того, чтобы... Шатохина Ирина Москва. Для того, чтобы усваивали, усваивались препараты, которые будут назначаться. Правильно. Потому что на уровне, на уровне верхних отделов кишечника происходит всасываемость. И вот для того, чтобы улучшить эту всасываемость препарата, вот мы и назначаем очистку. Очень хорошо, правильно. И еще кто-нибудь дополнит Да, пожалуйста. Ну, все, про все проблемы начинаются с желудочно-кишечного тракта. Так, почему боятся суставы? Ведь как они взаимосвязаны с нашим желудочно-кишечным трактом? Ну, потому что в желудочно-кишечный тракт входит печень. Печень является фильтром. Правильно. Грязная печень, соответственно, не может очищать кровь. То есть наша кровь, которая снабжает наши суставы. У -у -у. Грязная, Очень. Ну, правильно. так скажем, да. Все, спасибо. То есть нужно снять интоксикацию для того, чтобы свободно работал желудочно-кишечный тракт. Uh, убрать интоксикацию, конечно. Конечно. конечно. Даже вирусы, бактерии, банали, которые... Банали, фона, как влияет комната Зум. Кто ответит в комнате Зум? Лидия меня было не слышно. Татьяна Панарина-Лепецкая. Я громко говорю. Я для вас говорю. Кто из комнаты комнате зума, ответит мне. Для чего нужен баланс гальмонального фона? Тогда идет нарушение гормонального баланса, гормонального фона. Да, чего, почему здесь мы стоим? Подскажите, вот пожалуйста. Вы попросили, чтобы я рассказывала. Я вчера все это рассказала, а теперь мы все должны выяснить, почему и как, чтобы вы все поняли, для чего это. Вот я теперь с комнатой Zoom давайте поговорим. Я громко говорю или как? Или вы меня не слышите, никто? Слышим, ну, слышим. слышим. На этот Баланс гормонального фона я могу ответить. Дело в том, что с менопаузы у женщины идет упадение экстрагенов, и, следовательно, идут все причины менопаузы климакса, а у мужчины наоборот. Скажите мне, пожалуйста, эстрогены как влияют на суставы? Когда меняется гормональный фон, меняются все обменные процессы во всем организме. В том числе обменные процессы в костной ткани. Идет разрежение костной ткани. Поэтому за гормональным фоном нужно обязательно следить. Спасибо большое. Спасибо. Водный режим это понятно, да? Теперь кто мне скажет? Чем отличается глюкокон, наш, пивосан, от того, что есть в аптеке? Пожалуйста, только громко. Идите сюда да? громко, чтобы нас в зуме видели. И вот на камеру давайте поговорить. Вот. Наш содержится содержит глюкозаминный конкретит. Дозировка его гораздо больше, выше, чем, соответственно, в аптечном. Раньше у нас был форте, сейчас просто он называющий, был в теперь в таблетки. Наоборот, был в таблетках, теперь в капсулах. То есть, которую можно принимать утром и вечером, а раньше мы могли принимать вот как-то Для чего это сделано? Для того, чтобы глюкозаминный глюкозамин, антроитит воспринимался нашим организмом более... В полном объеме и не повреждали, не влияли на ЖКТ, на желудок. если у кого-то есть проблемы с этим. В отличие от хорпоина, да, хорпоин обладает антиревматоидным антиатологом. Снимает, да, снимает снимает сполен. Сполен. Содержит мартиню душистую, веновский полк, которые очень хорошо действует на опорную систему. Вот, поэтому в программе округ вот очень хорошо утрублять эти два препарата. Спасибо большое. Будем коротко, потому что все это было домашним заданием. Гранат. Гранат. Кто мне расскажет, том, что будет? Масло гранат. Масло гранат. Да. Это сильный антиоксидант. Я, например, знаю, что в Израиле маслом граната лечат у женщин гинекологию, официальная медицина. Масло граната способно восстанавливать, помогать восстанавливать женщине гормональный фон и профилактировать все проблемы гинекологии. Очень хорошо. Спасибо большое. Ну, к я думаю, все знают. Удерживает кальция его Правильно. Ну, Нужное, э... место, да, Нужное место Верно. Верно. Верно. Верно. крем Верно. крем Верно. крем Верно. Верно. Верно. Верно. Верно. Верно. Верно. Верно. Верно. Верно. Верно. Верно. Верно. Верно. Снимает воспаление, успокаивает. Если мы добавим да, да, да, то успокоит больше суставик. Хорошо. Значит, мы сюда договорились. Мы еще добавляем блю-релиз да, в этот комплект. Блю-релиз гель ПЦ-28. Мочеводелительная система. Все мы знаем, да? Кочки, мочеточники ну, и мочевой пузырь. Значит, здесь мочеводелительная система. Основное у нас, конечно, цистемин, бузина, да, экстрагрифрутовых косточек, которые работают как антикулотик, правильно, снимают воспаление и масло чайного зима. Кроме того, конечно, здесь очень хорошо использовать различные впрыскивания, которые у нас есть в программе. Это уже вы смотрите сами. И когда вы будете открывать окно значений, там в этом все есть. Просто вам что это такое. Это самое главное. Когда вы это будете совершать, вот, свободно ориентироваться, вам будет очень-очень легко. И главное знать вот о, особенность одного продукта. Вот, прям, то, вот его прям особенность. Когда вы научитесь вот там ну, видеть это, это будет просто очень даже замечательно. Так. Репродуктивная система. Но ну, замечательные продукты, да, фито 40. Что входит в состав фито сорок? Что вот входит в состав фито 40? И как вы можете клиенту объяснить, почему фитосорок? Комната Зум. Помогайте. Ну и за славу он входит туда. Фито-40. Расскажите, пожалуйста, нам. Фито-40 входит изоплавон сои. И еще? У омега-3, 6, 9 кислоты, что стабилизирует женский гормональный фонд. Очень хорошо. Чем же отличается процентном отношении фито-сорок изоплавом сои и изоплавом сои, который дается у нас в растворе? Еще раз, можно вопрос? Вопрос еще раз. Значит, изоплавом сои входит в фито -40. И изофлавон сои входит в наш напиток изофлавон сои. Концентрация какая в изофлавоне сои и какая концентрация фито-40 изофлавона? Изофлавон сои, который в жидком виде рекомендуется женщинам после 45-50 лет, то есть у женщин, которые вошли в менопаузу. фитосорок можно назначать независимо от возраста. Какая концентрация? Не могу сказать честно. Вот. Концентрация в изофлабоне семьдесят 70% изофлабона, а в фитосорок 30%. Вот, вот поэтому... Спасибо. Да, чтобы вы точно знали это. сорок, поэтому более изофлабон, почему мы до 45 фитосорок, а потом назначаем уже изофлабон все равно просто сильнее. Дальше. Молодость навсегда, это масло энотеры, понятно, да? Масло чайного дерева, уже говорили, крем, тимьян, говорили. Эндокринная система, повторяемую, да? Давайте прямо по графикам, как там будет щитовидная живота, гиполит, щитовидная живота, желудочная, наточники, органы размножения, да? Вот вам поломочка, вы сразу ее запомнили, у вас уже прям сразу она вырисовывается. И, естественно, какие проду продукты регулируют данную систему. Изоклавон, фитоцорок, мы уже это все разобрали, черника, хлеба и медленная. То есть это все очень легко, только нужно немножечко, знаете, как-то вдумчиво подойти к этому вопросу, не просто вы, выучить. А просто понять, почему лишь пойдемте дальше. Ну, это уже мы с вами посмотрели вчера. И э, сегодня, сегодня, конечно, я сейчас могу включить Ольга ну, Васильевна, она на востоке подойдет. Бегите. Давайте начнем тогда с того, что э, поговорим о том, как проводить вибо Можем по графику пройти. Да. Ну, вчера мы разбирали эти все графики. Главное, понимать надо, что зеленая черта – это оптимальная энергия. Что выше – орган работает в повышенном придвижении что ниже – это недостаточная энергии. график такой – это неустойчивая энергия, а если мелкие-мелкие зазубленки – это аллергия. Это вот вы должны понимать. Пойдемте дальше. Ну, это все, мы прошли вчера эту презентацию. Так, проводите уверенно диагностику, правильно оценивайте ее, назначение проводить с учетом опасности заболевания. А самое главное, вам нужна анкета, которую должен заполнить у нас человек. Так, и мы сейчас, я с Ольгой Васильевной вчера говорили, давайте проговорим быстро по нашим вопросам, которые будут у вас на экзамене. А, либо тогда пока на Значит, расскажите, какие эфирные масла повышают артериальное давление? Быстренько. Розмарин, тимьян, шалфей, герань. Четыре масла. Герань, шалфей – это нужно знать на еду. Дальше. Какие эфирные масла снижают артериальное давление? Белан, апельсин, лаванда. Лиза, тимьян. тимьян. Увышает, как реально, а нам понижает надо. Тимьян. Масло Тимьян. Мелисса, Белан, Белан, Можевел. Можевел, правильно. Правильно. Так, скажите, пожалуйста... Как употребляются масла внутрь? На мед или на, на эмульгатор? На эмульгатор. Эмульгатором может быть молоко, сахар, кефир, мед и так далее. Дальше. Дальше. Ванна принимается при температуре какой с эфирными маслами? 37 градусов, не более 37 градусов. 5 капель на ванну, ну там зависимо с 7 до 10. Дальше. <клёх> В чем особенности кремов и Трансдермальные. Транс Трансдермальные. Транс Без, Без консервантов. Хранятся на стадии. Содержание качественных эфирных масел. Высокое содержание крема. Качественных эфирных масло. Консервантом являются натуральные эфирные масла. Очень правильно спасибо. Какие кремы повышают артериальное давление? Унижают артериальное давление. Жиле. Жиле. Что знали? Да, да, да. Дальше. Как мы на влажной поверхности тела? Все. Назовите правила употребления там полностью. Как мы делаем, э, как мы их делаем? Во-первых, надо обязательно, вот в данном вопросе, вот, когда клиент этого не знает, Подойти четко к этому вопросу. Тампон сам нельзя использовать. Мы используем ваточку обычно, делаем ниточку длинненькую и делаем смесь, которую нам нужно сделать для данной процедуры. Тампон, он, не работ... он всасывает, наоборот, он не отдает. Понимаете? Поэтому... Здесь четко надо сказать клиенту, а то он пойдет он там все будет делать, и никакого. Понятно? Mm -hmm. Это очень-очень важно. Пойдемте дальше. Чем отличается капсула вивасан от оптичных капсул? Бодоступность. Биодоступность. доступность. Да, операционная, например, бодрость на себя, маточный способ исполнения таблетки и... Составы таблетки расходятся по нашему желудочно диетическому фракту в течение всего дня, то есть каждый витамин в свое время. Да, все понятно. понятно. Оболочка, оболочка на растительной основе. Правильно. Высокое содержание действующего вещества, высокая концентрация. Спасибо. И, Спасибо. и без побочных... Давайте для комнаты Зум тогда мы скажем. Расскажите нам, пожалуйста, чем отличается наши АЦ компакт капсулы Отц компакт. Это двадцать семь витаминовых минералов, которые матричное нанесение послойное способствует хорошему освоению предыдущего витамина минералов. Скажите, пожалуйста, что такое матричные технологии? Матричная технология позволяет этим 27 витаминам и минералам именно работать с и хорошо усваивать эти компоненты. Послойное нанесение именно. Все понятно. Это, знаете, просто доски нет. Если нарисовать и представить нашу пактуру, они напылены послойно, все вещества и микроэлементы, витамины, которые входят в капсулы, напылены послойно. Причем в каждом слое есть маленькая ячейка, и по мере попадания в желудочно-кишечный тракт, послойно отслаиваются вот эти вот маленькие-маленькие матричные кусочки в том участке, где идет скасывание данного продукта. Это самое, это просто верх совершенства, и поэтому это четко надо представлять. Вот что такое матричная технология? То есть напыление, и плюс еще каждое напыление вот в этих вот матрицах. И когда мы съедаем капсулу, отслаиваются по ходу именно в том месте, где нарастаются. Понятно, да? Пойдемте дальше. Какие особенности сиропов и васа? Без консервантов. Большая биодоступность. Можно даже грудным детям, взрослым. То есть это вещи очень такие... Серьезно, нужно и Почему? Потому что э, черника дается у нас даже для грудничкового возраста, артишок даже для грудничкового. Представляете, какая стихия? Я уже все свалила. Выходи. А черника дает у меня вопрос. Так, теперь скажите, какие продукты вы рекомендуете в первую очередь для профилактики сердечно сосудистой системы? Теперь уже слайдов нет. Все, повторюсь. А. Быстренько, прям быстро перечислить. Генталин, видооз, омега, облиократ. Дальше быстро, быстро и громко, чтобы все слышали. Масло, лимона, масло, апельсина, крем, тимьян, крем, да если у человека высокое артериальное давление, он вам об этом говорит, вы видите на графике, можете видеть, допустим, высокий уровень энергии шеи. С чем это связано? От этого может быть? давление? Обязательно связывается, когда вы будете смотреть артериальное давление, у человека. Обязательно шейлер позвоночный, мы смотрим обязательно. Самое главное то, что сначала это, Хорошо? Но это это такие нюансы, это будет дополнительное обучение, потому что здесь это уже э, другая тема. Сейчас ваша задача правильно положить руку, правильно дома посмотреть и поработать с, с прибором, потому что это нужна практика. И знать, допустим, когда сделали график, посмотрели, что бы я назначила. Сразу же посмотреть по своей по вот этим системам, что бы я назначила. Понятно? И э, вот это нужно делать. Дальше. Назовите продукты профилактики опоза двигательного аппарата Быстрее быстренько. Food? Food? А, а, and, глаза, я, то, ну, выучили. Молодцы. Давайте тогда мы это пропускаем. Это мы выучили с вами. Здесь все это вы знаете. Что такое эфирные масла? Это душа растения. Это концентрированная вытяжка из растения полезное, преобразованное... Да, а чем отличаются эфирные масла в Швейцарии? Там присутствуют терпены, и они терапевтические. Ну, понятно. А чем? вот это? Потому что холодные лучше. Понимаете, никаких паровых вот этих обработок нет. То есть, как вы сказали, это душа растения. То есть это очень высокие технологии. Пойдемте дальше, назовите все витамины и сиропа ну, это очень легкий вопрос. Я думаю, вы это, было, с ним справитесь. <зводят> и, чистые чистые. А вот теперь вы мне расскажите, и комната Зум тоже пусть подумает. Какие продукты Вивасан можно? Какими продуктами вивасан можно улучшить работу глаз? <звучит> Черника. А Красная да, ягода с лютенином. Черника. Красная ягода с лютеном. Хорошо. Еще гинкалин. Еще омега. Еще самый основной такой продукт очень важный для вас. А вы потом мне потом... А? Капсулы кашта. Запишите, пожалуйста, себе, а потом я в следующий раз вы мне расскажете. Почему? Пойдемте дальше. Как правильно составить программу профилактики хронической усталости для комнаты зону? Как правильно составить программу хронической усталости, чтобы мы предложили человеку? Нужно провести очистку организма и напитать витаминами. То есть очистить и дать строительный материал, дать энергию. Правильно. Ну а если вот человек вот, ну, совсем не ходит, когда он там чистится будет, вот ему хочется чуть-чуть вот получить энергию. Ароматерапия. Здесь идет помощь ароматерапия. Правильно. Использование ароматерапии. Дальше. Лимон, розмарин очень хорошо поднимает на ноги, ладан. Пропить витамины и иммунфит для иммунитета. Правильно. Воды на весь день и иммунфит. Хорошо. И КУ-10 вот девочки подсказывают, еще можно использовать Да, энергия каждой клеточки, КУ-10, да. Да, да, да. молодцы. Вот видите, поставили вам экзамен, уже все сдали. Так, ну, пойдемте дальше. Какие рецепты, как ревнулся, при масле, вы знаете. Давайте все сейчас подумаем. Как ревнулся? 30 миллилитров базового масла. На 10 миллилитров базового масла. Идет чайное дерево, лаванда, Шалфей, фигерания, если угу. базилик идет. Можно, и можно, есть листые да. поэтому можно, да. Варить. Масло нюхачей масло, фигерания. Да. Девочки, а вы что предлагаете? Если с геранией это получается, да. оно не только для носа, можно использовать и хорошо для ушей. А вообще вот это классическое чайное дерево, лаванда. Базилик. 10 миллилитров базового масла идет 2, 2 капли базилика, 1 капля чайного дерева, 1 капля шалфея, 1 капля лаванды. Если есть проблемы с сосудами у человека, мы это в процессе общения обнаружили, то можно добавить одну капельку мяты. А это в зависимости от дозировки, в зависимости от возраста. Обращайте внимание именно на возраст. Если это ребенок до 6 лет, то мяту нельзя туда капать. Да, мяту нельзя. Да. если это взрослый человек и острый процесс, то можно по 2 капли всех этих эфирных масел на 10 миллилитров. Ребенок по одной. Спасибо. спасибо. существует еще а? Спасибо. Спасибо большое. Так, пойдемте дальше. Какие продукты вибасаны используются для профилактики? ОРЗ, ОРВИ для детей и взрослых? Спрей, мама, мия. И бальзам ответить. Спрей, мама, мия. Затем. Бальзам. Бальзам. Сейчас спрей в нос пришел. Спрей в нос. А, допустим, витамины, какие комплексы? черника. Черника, ацерола, бодрость на весь день, иммунфильм, красная ягода. Ваш... То есть, все в нашем арсенале очень-очень многое. -очень Можно добавлю, Лидмитрофан? Конечно, конечно. Значит, не только для лечения, но и для профилактики всегда подчеркиваю, не забывайте про массаж стоп. Рефлекторные точки, о которых мы второй день говорим, есть и на стопах. Массаж стоп с эфирными маслами – это уникальная процедура, которая работает со всем организмом. Причем, если вы работаете с ребенком, то кроме того, что ребенок оздоравливается, повышается иммунная система, укрепляется уровень здоровья повышается. Еще здесь очень важно, что улучшается взаимоотношение мамы и ребенка. Вот это такая интимная процедура, которая позволит даже при таком подростковом возрасте, когда начинают всякие проблемы, оставаться маме и ребенку друзьями. Вот это очень важно. В зависимости от времени года и от состояния ребенка, концентрацию и какие эфирные масла вы будете использовать, это тоже важно. Но такую процедуру надо делать каждый день, независимо от того, что болеет или не болеет ребенок. Каждый день. В Индии говорят, нерадивая мама никогда не делает ребенку массаж. Подумайте, какая вы мама? Татьяна Ивановна, спасибо вам большое. Я больше не могу спасибо большое. Девочки, все записали. Да. Видите, как здорово мы работаем сегодня. Пойдемте дальше по вопросам. Какие заводы Швейцарии производят продукты Вифасан? капсулы, таблетки, сиропы. Как мы можем определить, какие заводы не запоминающие? Берем прайс-лист, берем прайс-лист, и вот эти вот, что у нас написано, у меня, просто дайте мне, я могу покажу. вот эти мне один прайс-лист, пожалуйста. Комната Zoom, наверное, это все знают. Посмотрите, эфирные масла, буква Е, да, Э е там И И это эликсан ароматика, загадка, да. эликсан ароматика, И там где буквочка И стоит, буква С, С, С это косвал, И К И косвал. Так, смотрите на индексацию, пожалуйста, посмотрите внимательно. Буква C это косвол. Буква «Д» – доктор Дюнар. И буква О, Освальд. Комната ЗУМ. Подскажите, пожалуйста, что означает буква С? Освальд, правильно? Освальд. Освальд. Освал. Освал. Все, да? Все, мы разобрали все буквочки. Понятно? Вот эти заводы вы должны знать наизусть. Почему? Потому что вас косит. А какие загоры а вы смотрите? Вот масла производит завод Александр самого Сберите вот эту подсказочку и вы всегда, всегда будете как говорится знать да, Так вы учили это, понятно? Пойдемте дальше. Нет, оно вискет. А, депс, это доллар. Свистепс. депс. Пойдемте дальше. Назовите органы и системы, входящие в сердечно-сосудистую систему. Это мы с вами все разобрали. Единственное. Единственное. Что, мы не разобрали? Потому что мы все разобрали. Так. Комната Zoom. Что мы, может быть, разберем вместе что-то? Так, как я это собрала? Сейчас я посмотрю. Может, что-то пробежал? И жертву спирался. Хорошо. Сейчас, Людмила Яковлевна, немножечко отвлечемся. Да. Здравствуйте все. Уследний трафанна отдохнет. А я так вот, знаете, экспромт пробежаться. Вот, когда мы встречаемся с людьми новенькими, всегда возникает у людей вопрос: что это, что там есть? И нужно ли оно мне? И мы как бы должны на эти вопросы ответить. Вот что такое Вивасан? Есть несколько таких вариантов, можно сказать. Это торговая марка австрийского бизнесмена Томаса Гетфрида. Это можно сказать бренд. Да? То есть ну, проще торговая марка австрийского бизнесмена, под которой продвигается продукция шести швейцарских заводов. В чем ценность и преимущество завода? Это высокие технологии, это высокая биоусвояемость, это натуральная продукция, показана от нуля деткам и до бесконечности. Для чего? Для чего эта продукция, натуральная она, если мы берем направление оздоровления, она запускает ресурсы нашего организма, ресурсы. То есть что такое болезнь? Болезнь э, – это э, Богом данные, так скажем, наши ресурсы, они сбились почему-то. И сбиваются они по трем основным факторам, три основные фактора. Первое – это психосоматика. Все знают такое выражение. Все болезни от нервов. Психосоматика. Как можно привести в гармоничное состояние психосоматика? Когда люди пьют антидепрессанты, это страшно, потому что это временный эффект, и постепенно отмирают сосуды головного мозга, и это катастрофа. То есть этот человек становится не эмоциональный, он... Ну, наверное, знаете, да, когда в психбольнице ходит человек такой вот. вот... Поэтому привести в гармоничное состояние психосоматику возможно тремя основными способами. Это медитации, это молитвы и терапевтические эфирные масла. То есть... В нашем ритме жизни. Вот медитации, которые правильно, да, как делать, это часами. Люди расслабляются на природе, где-то часами медитируют. А то, что мы там медитируем у нас, а там сверили человек где-то, да, или что-то, но это не может отключиться в нашем ритме жизни с человеком, да. Поэтому, как бы, медитации это для людей роскошь, так скажем, они уезжают куда-то в природу и там медитируют. Молитвы. Молитвы э, тоже, как мы там на ходу, на бегу, там, да, забежал в церковь, э, помолился некогда, это тоже, то есть это надо войти в определенное состояние, это чтобы... Поэтому э, ритм жизни заставил э, изобрести или как, или более применение эфирных масел, то есть они сами работают эфирные масла сами, и мы на ходу, на бегу тут помазал, там понюхал, крем добавил, натер, с собой взял, да? то есть у нас есть возможность в ритме жизни нашей, в ритме получить хорошее вот такое состояние бодрости, настроение гармоничного состояния нашего, без насилия для организма. И у нас существует, что первое, просто масла. Мы говорим, если нет возможности э, там, ну, подобрать правильно индивидуально, мы можем рекомендовать лаванда, апельсин и розовое дерево. Это три масла которые вот гармонизируют и приводят в порядок психосоматику. Но есть удивительный, замечательный способ – это ароматест. И ароматест – это фантастика, конечно. Он легкий, его легко каждый может освоить, может научиться. Для этого нужно иметь набор массив. И когда вы делаете ароматест, а это очень быстро человек вдыхает, за секунду должен ответить, нравится ему, не нравится или безразлично масло. И тогда по тем маслам, которые нравятся, составляется смесь, определенная смесь. Это уже отдельная тема, можно провести, наверное, какое-то обучение такое вот, да, или там спонсоры. Но а, именно ароматест, это, я вам хочу сказать, это самое крутое, вот такой легкий способ, самый крутой легкий способ восстановления психосоматики. Вот вы используете там ванну, делаете с этой смесью, в крем добавляете эфирное масло. Через месяц, два, через две недели, по-разному у каждого. Вы совершенно будете другие. То есть, ну, как работает сознание, подсознание, лимбическая система, это целая наука. Поэтому... Что я хочу сказать? Первое, что психосоматика, освойте легкий способ, вот именно ароматеста. Для этого у спонсора можно там попросить, если не, не, не все могут купить пузырьки, там по две три капли капнуть там да, или остаются у нас. Главное, чтобы запах был, запах был. Это очень самый такой легкий способ. Второе, второе что? Это шлаки. А, вот э, медики многие, ну, по-моему, сейчас уже немножко тенденция изменилась. Вот ну, это было очень, э, что да нету шлаков, нету, да? да, как бы такого, но э, я доказательно все люблю. Значит, э, в 1985 году Всемирная организация здравоохранения определила семь этапов зашлаковки человеческого организма. Ну и можно войти в интернет и найти это. То есть первый этап – человек просто устает, там, спит, в автобусе засыпает, уже там, да, молодежь, посмотришь какие-то. Второй этап – когда там прибавляются желудочно-кишечные проблемы. Третий этап – патония кишечника. Четвертый этап – артрозы, артриты. Шестой этап – это инсульт, инфаркт. А седьмой этап – когда каждая клетка зашелковалась на 98%, Наступает злокачественная онкология. Это один из факторов. Да? Один. Но он является как бы верхним таким да? зашлаков. Почему у нас в Вивасане программы, мы говорим, вы хотите просто поддержать там, да, вот организм, или вы хотите быть здоровым? что говорит, хочу быть здоровым. Всегда начинайте с очистки, потому что... Ну, у всех, даже 14-летние дети имеют э, зашлаковку печени от этих Кока-Колы, от, э, как они, эти, да, то есть, поэтому всегда начинайте с очистки. Э, почему важно очистка вивасан? Почему важно? Есть такие научные факты тоже. Вот, когда человек очищает организм, и разные были методики, как бы и сейчас они есть, там. Ну, я не буду, на там травки какие-то, лимон с чем-то да, смешать, а, очищает человек. Но а, это тоже научно доказано. Если во время очистки нет запитки, а в организме, например, в этот момент нужен кальций, а его в очищающем этом составе нет, тогда организм берет с воздуха заменитель стронций 90. То есть организм не может вот ждать, когда там химические реакции проходят в организме, и он не может сидеть и ждать, когда мы дадим кальций. Если нет кальций, срезей 137. И вот так можно все в организме, то есть вы понимаете, да, понять, если э, мы не напитываем организм, то он с воздуха наберет заменитель и идет э, и облучение, как бы, да, разные вещества нам ненужные в организме там, накапливаются. Почему именно очистка велосан? Потому что у нас идет очищающий да, фактор. И в нем же есть запитка, мгновенная запитка. Высокие технологии, целые лаборатории работают. Мы когда были в Швейцарии, мы это видели, как они там с микроскопом дали, как они нам показывали эти травки, из чего состоит. Одна вяленая, другая подмороженная, потому что не, не все как бы, травы отдают свои активные вещества нужны определенные технологии, понимаете? И когда мы, помните, мы смотрели, я говорю, а что это какая-то навялая, какая-то, знаете, как вот замородили, разморозили, она какая-то такая. И лаборант там говорит, вы понимаете, трава, она не отдает свои активные вещества, поэтому мы некоторые травки подмораживаем, другие под давлением, третий. Вот в этом ценность э, высоких технологий Швейцарии. Я всегда говорю, чем попало, организм здоровый не сделает. Да? То есть мы должны понимать, что, что для этого нужно. И третий фактор, то есть психосоматика. У нас есть терапевтические эфирные масла. Дальше очищающий фактор. Это э, очистка с запиткой. И третий это строительный материал для организма. Это то, что нужно нашему. За секунду у нас проходит 17 миллионов химических реакций в организме. И для этого нужно все, чтобы правильно было. Вот для этого нужны матричные технологии, вот где именно, Лидия Трофанова, как сказала, на каждом этапе строится. Там, да, у нас есть другой фактор. Ну, найдите в интернете, там один доктор... Извините, говорит, есть витамины, витамины для унитаза, так и называется книга одного доктора. То есть, когда вы пьете, никакой усвояемости нету, и может быть, кто ну, там, использовали синтетические витамины, извините, моча, да, пахнет витаминами. Вот кто много использует, и детки там, то есть это, это вот именно витамины для унитаз. Вот в этом ценность нашей продукции, нашей очистки, наших результатов. То есть еще раз мы должны понять такую вещь. Организм требует то, что ему нужно берет то, что ему нужно в организме, ничего никогда лишнего не будет. Есть у нас дозировки, есть дозировки. Но сколько у нас было случаев, когда у меня внучка за э, полдня, какой полдня, часа за три, выпила э, бутылку черники. То есть она вот походит-походит, маленькая холодильник, откроет, да, Попьет. Я не понимаю, что она бегает на кухню там, да, Потом захожу, смотрю, а у меня там на дне черники. Да, то есть, э, как бы, но ничего не произошло. Э, следующий момент, когда у нас был мужчина, когда мы же рассказываем, что лаванда успокаивает, и у каждого в голове успокоение свое. Вот мужчина решил, чка, слушал, он решил, что это как корвалол, надо накапать он накапал в воду 25 капель лаванды и выпил. Мы, конечно, тогда были в шоке, потому что представляете, мы еще мало знали продукцию и вообще, ну что-нибудь живой, там не живой, Да ничего, он говорит, все нормально, да, то есть, ну, как бы, нормально смотрит футбол, там ничего. Это не надо, это опасно, это как бы да, не нужно, потому что расшлаковывается организм, но а, таких вот смертельных случаев, чтобы основном, у нас не было. А ребенок еще у нас. А, а, бальзам 33 травы. Это в Белгороде ребенок. Там, по-моему, 9 месяцев ей было. То есть мама мазала, мазала там, да, вот и на полочку положила, ребенок достал. Она говорит, прихожу, она все вырезала. Да, то есть она всю баночку 33 травы, 9-месячный ребенок, все выела. Потому что как? Что, что? произошло? Ты да че, сопли пропали? А так ничего. Вот. Вы понимаете, то есть что я хочу сказать? Я всегда это сравниваю. Вот, э, ну, если мы ведро клубники съедим, ну, никто не помрет, да, вот от клубники, ну да, может там как бы... Вот, ну, таких вот смертельных исходов, э, как бы, но все равно есть хронические проблемы, есть... Э, как бы у людей, мы говорим, если здоровый человек, а если есть проблемы, то очень надо осторожно. И всегда надо начинать с дозировок маленьких. Даже артишок, если человек сильно зашлакован, надо чайной ложки обязательно суть. Чайной ложки. Вот день день нормально? Нормально. Второй, там, десертную. Третий день уже можно столовую ложку. Входить нужно обязательно. Особенно тем людям, которые никогда не занимались здоровьем. Знаете, есть категории, которые вот, ну, и воду пьют, и да, какие-то ну, травки там пили или что-то. А есть категории, которые вообще ну, жили как-то, жили, вдруг захотели стать здоровыми. Вот здесь очень надо осторожнее. Поэтому, что хочу сказать, я еще, ну, как бы... Дополнить. Да важность, важность. Нам посчастливилось э, с Натальей Алексеевной э, участвовать на международном конгрессе, где были целители, где были люди, биоэнергетики, где академики были, люди, занимающиеся практиками разными для того, чтобы были здоровы. Вот, да? То есть разные. Есть там висцеральные какие-то массажи, есть... Ну, там вообще было с 22 стран были люди, именно вот специалисты в этой области. Так вот, наш биопульсар просто, там, знаете, вот диффузор, биопульсар, эфирные масла. Но ну, это было просто, не отходили от нас академик, там, ОВСИ, он в Гомоверской академии состоит. Да, он там вообще, мы измеряли, мы исследовали, Исследовали после до того эфирные масла, там, да, ой, вернее, неправильно, эм, измерение сделали, голова болит, у человека она красная, там все. Давайте намажем эфирными маслами. И вот через минут 20 опять измеряем. То есть целое выступление было ароматерапевтом. У меня просто в Киеве доктор занимается Вивасаном, и у нее целое выступление было посвящено этой теме, да, именно воздействия эфирных масел, исследование до того аура, после того, понимаете, то есть это, ну, какое-то сильно большое такое исследование. Так вот, я хочу сказать, и в Харькове сейчас там есть целители, люди, которые это больше понимают, они там тоже столько много наработок, столько много результатов именно врачей которые ищут пути вот, к здоровью. И вы знаете, что у нас в Харькове есть онкогинеколог. Да, она ведет лекции. Прокопюк Александра Викторовна, это онкогинеколог, молодая мама, у нее врач, бабушка врач, ну мама там какой-то биохимик. Почему она разбирается в, именно в процессах, процессах, вот в организме, да, то есть не просто назначить, она еще там может какие-то нюансы более глубокие, потому что, ну, индивидуально разбирает человека, вот. У самой были большие проблемы, у ребенка были, хотели инвалидность там ставить по психосоматике, она просто сбилась с ног, понимаете, сейчас вот это замечательный ребенок, а так представляете, инвалидность хотели э, и благодаря нашим эфирным маслам просто вот выправилось все, понимаете, вот смысл я для чего это говорю первое, значимость вот есть этапы какие-то в жизни, да, была э, были там, развитие есть развитие экономики есть развитие по здоровью у нас а, так вот по здоровью наступил тот момент, когда сейчас ищут, э, ищут ищу. именно комплексный подход к здоровью. Ну хорошие специалисты. Медицину никто не отменит, она будет все равно, потому что люди доводят себя до состояния, да, вот как бы болезни, и все равно придется спасать. Поэтому она будет в другом, немножко ракурсе, все равно будет. Но основное у нас все равно будет переход на натуропатию, на пропаганду здоровья, но кто будет пропагандировать, да? вот кто? Я всегда говорю, если не мы, если мы знаем, если мы можем рассказать, мы живем в одном аквариуме, да, в одном, чем больше будет здоровых людей, тем нам будет всем лучше, поэтому... Это не прихоть, да, вот это Вивасан, да, почему Вивасан иногда задают вопрос, ну почему вот есть, да, есть, есть некоторые продукты в фирмах, есть хорошие, но системы, которая бы запустила наши ресурсы, нету ни у кого. И поэтому Мартина Глубер, она нам предложила свое детище. Потому что это правильный подход к здоровью, понимаете? То есть она настроена на этого, на здоровье. И это ее детище. Поэтому она нам и предложила, потому что есть психосоматика, есть очистка организма с и есть а, именно напитывание полезными веществами. Ну и еще, если есть время, еще что хочу сказать. Со здоровьем вот кто захочет со здоровьем, будет здоровьем. В любом случае, вы посмотрите на наших дам. У нас есть 85 лет, восемьдесят лет. Это активные, это красивые. Извините, не гундящие, не лежащие, знаете, оптимистичные вот женщины. Ну, я не знаю, ну, хочется так же. На для есть. нас это пример большой. Мы тянемся за этим. И здоровье оно будет. Если ты не подъехала сюда, то у меня нога болит. Обязательно нужно идти по системе. Я всегда это сравниваю. Понимаете, есть инструкция. Вот есть инструкция на телефон. И там написано, нажал эту кнопочку, эту, эту, вот эту. И только тогда заработает телефон. Если мы одну кнопочку нажмем, он не пойдет дальше. В Вивасане точно такая же ситуация. Если мы будем использовать все рекомендации, то у нас в организме запустятся ресурсы, хотите вы того, или не хотите. Понимаете? Но идти надо правильно, по инструкции, и до того времени, пока вы не станете здоровы. Потому что в любом случае деньги будут тратиться или к врачам, в клинике ходить, ходить, ходить на лекарства, или для себя вот именно для здоровья. Про здоровье понятно. Ну и второй момент – это про наше благополучие. Вот в экономике тоже определенные проходят этапы. Да, вы понимаете, когда-то были там заводы, фабрики, потом это что-то развалилось, потом стали ездить в Турцию, да, потом стали павильоны, киоски делать, дальше появились гипермаркеты – то есть идет э, экономическое развитие определенных уровней. И сейчас пришел этап прямых продаж. Прямых продаж. То есть люди начинают понимать уже, даже ну, не то, что а многие уже понимают, это единицы не понимают только, а что ж не продаете вы в аптеке, а почему вы не продаете в магазине. Да? Вот если в магазине продавалось, то есть... Люди до конца еще не понимают, что когда идет от производителя и до магазина, кормятся директора, дворники, бухгалтера, продавцы. Их всех надо накормить и дать зарплату. И цена, я высчитывала, не на некоторый продукт доходит до двух с половиной тысяч процентов. От производителя и до покупателя. Две с половиной тысячи процентов. Я могу просто привести пример, что на машину какой-то пластмассовый, какой-то такой, не знаю, штучка такая изогна, это штамповка. Вот она стоила у производителя себестоимость 3 рубля. Когда продавал завод, он продавал по 7 рублей в магазине этот продукт стоит 138 рублей. Ну, как бы, деньги небольшие, да? Вот посчитайте, 138 и 7 рублей. Какая это? Сколько это процентов наценка? Я что-то считала, там около 2000. Понимаете? Поэтому метод прямых продаж это сейчас очень хороший бизнес. Бизнес. И Вивасан. Это международный бизнес, это интересные люди, это развитие, это незакиснимые, да, то есть мы будем все время развиваться, потому что у нас то про масла идут обучение, то идет про биопульсар, как интересно все познавать. Поэтому я вам хочу сказать, здоровье будет 100%. Давайте еще себе устраивать благополучие, чтобы мы могли, э, ну, в определенном возрасте, ну, там, в 90, например, лет, ну, может, в 100, путешествовать, и деньги у нас приходили, приходили, а мы только успевали <с их тратить. Но для этого надо сейчас поработать. Что? Не тратить, а свое удовольствие вкладывать Да, Спасибо большое. <Ed> мы сейчас, наверное, на отъявляем перерыв до да. 14.30. сейчас? До 14. Может, было 14.10. Ну, 14.10. 14.10. А у сегодня это скольки мы? До 14. 10. 14. 10. 14. 10. 14. 10. 4 или до 5? У Васильевны 17 часов. Я не знаю. Нам еще надо это